на моем канале меня зовут елена и сегодня я вам покажу как я вывожу свои комиссионные свои заработанные деньги на платформе кеймат клуб причем я зарабатываю здесь совершенно в пассивном режиме кто хочет получить больше информации о том как вы тоже можете каждую пятницу каждую пятницу зарабатывать совершенно в пассивном режиме напишите мне я вам расскажу как мы здесь зарабатываем, что нужно сделать, какие комиссионные. Но хочу сказать, что здесь компания очень щедро платит. И это новый стартап, запустился совсем недавно, но уже показывает очень хорошую тенденцию к росту. Поэтому, если хотите, пишите, ставьте лайки, комментарии, переходите ко мне в чаты, получайте больше информации, безопасно инвестируйте и, конечно же, получаете удовольствие от процесса, причем приглашать сюда совсем никого не нужно, но если вы заходите сюда как активный партнер, то у вас будут тоже очень хорошие партнерские вознаграждения. Итак, сегодня я хочу… за неделю у меня получился вот такой доход, совершенно в пассивном режиме, я пригласила сюда в самом начале людей, люди, кто-то работает, кто-то просто спокойно увеличивать свои депозиты я получаю за каждое денежное передвижение моих партнеров получаю свои комиссионы за прошлую неделю у меня получился вот такой доход и я хочу его вывести я могу отправить его в стейкинг то ли то есть увеличить сумму своего депозита причем стейкинг нам приносит порядка 17-18% в месяц. Мы инвестируем в долларах. КМ – это наша внутренняя валюта, и она равна 1 доллару. Итак, в стейкинг все очень просто отправляете. Я же хочу вывести свои заработанные деньги. Для этого мы нажимаем кнопку «Вывести». Деньги также можно перевести внутри кабинета для своих партнеров. И это будет все без комиссии. Я могу вывести в тронах, могу вывести на перфект. Я буду выводить в тронах и буду а, выводить свои реферальные. 160 я выведу. Это получается вот такая сумма. Платформа берет комиссию 3%. процента. Ну, совсем Это совсем немного. И, э, я пользуюсь кошельком TronLink. Для этого нужно перейти в свой кошелек TronLink, скопировать вот здесь свой адрес, поставить вот сюда, проверяйте внимание и нажимаете кнопку Вывести. Далее переходите в вашу электронную почту. Для того, чтобы скопировать код, поставить сюда и нажать кнопочку «Подтвердить». Вот оповещение пришло. Да, вы отправляете 160 кмр. Вот такая-то будет сумма в тронах на вот этот адрес. Копируете. Переходите. Вставляете. И все. И подтвердить. Вот здесь Вот все тоже можете проверить дата время количество в тронах и подтвердить Но пока отправляла мне еще 1 доллар реферальных прилетел здорово давайте спустимся сюда и вот здесь вот пишут нам что находится в процессе вот так просто происходит вывод я думаю что завтра денежки будут у меня уже на кошельке да то есть вот здесь у меня уже отобразятся деньги, полученные в тронах. И далее я либо ввожу на свою карточку через обменник BestChange, либо перевожу в долларах и фиксирую. Вот так очень просто. На этом все. Кто еще не зарабатывает в интернете, но очень хочет этому научиться, обращайтесь, и мы вместе с вами создадим именно ваш план, по которому вы начнете зарабатывать. Всем пока!